Всем привет! Добро пожаловать на канал Сеньоры Тати, где мы учим испанский язык с удовольствием всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами разберем одну страшную такую тему, на которую меня уже просили записать это видео. Это артикли. Что такое артикли и с чем их едят. да? Русскому человеку очень тяжело будет понять, что такое артикль, особенно тем, кто не учил английский и вообще не разу с таким понятием, как артикль. Но ничего. С нуля тоже можно все выучить, да? В этом видео, так как артикли это большая тема, в этом видео мы разберем только какие артикли бывают, определенные, неопределенные, единственное число, множественное число, женский род, мужской род. А в других видео мы с вами разберем уже употребление артиклей, потому что это очень важная тема, а у нас всего 3 минуты. Давайте начнем. Мы начнем сначала, что бывает определенный артикль и неопределенный артикль. Да? Начнем с неопределенных артиклей. Неопределенный артикль, он используется, вернее, неопределенный артикль, мы договорились уже в этом видео, мы не говорим, когда он используется. Неопределенный артикль, артикль мужского рода единственного числа это un. А теперь неопределенный артикль множественного числа мужского рода унош. Теперь неопределенный артикль женского рода единственного числа у на. Теперь множественное число неопределенного артикля женского рода у нас. Да? То есть ун унош, у на у нас. Определенный артикль теперь мужского рода единственного числа это L без ударения. Поэтому я вам и говорила, что важно учить ударение. Вернее, если слово написано «с ударением», мы учим сразу с ударением. Потому что без ударения l – это артикль, а l с ударением – это он. Ну так вот, определенный артикль мужского рода единственного числа «l». Множественно, да, множественное число мужское род». определенный артикль лож. Теперь женский род определенный артикль. Единственное число ла И определенный артикль множественного числа женского рода «las». «El» ложь la, las. Все очень легко. Поэтому на сегодня вам просто нужно выучить un, unos, una, нас и el, los, la, las. И все. А в следующих видео мы с вами разберем, когда, какой артикль нужно использовать. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не упустить. Не забывай заходить на мою страничку и подписываться на мой инстаграм.